Привет друзья. Добро пожаловать в мою секретную лабораторию, где я создаю аппарат. Вот. Ну, для радиолюбителей это не будет чем-то новым. Они все этим занимаются, все это знают. А для тех, кто в этом не разбирается, в принципе, и слушать ничего не надо потому что все равно ничего не поймете вот пока у меня э, адреналин как бы поднялся из-за радостной новости которые у меня вот из-за того что я смог сделать и понять чего многие годы не понимал я использовал схемы с интернета но оказывается там были некоторые ошибки, вот, и я нашел пер первоисточник этого, этой схемы, это строчник, э это строчник на двух транзисторах, э потом ее пере переименовали строчник на одном транзисторе, вот. Там <coughs> в схеме стоит э э 240, а в оригинале, Должна стоять 220 Вот смотрите 27 Ом И 220 Ом Вот Это оригинальная схема Вот так и должно быть Я вот этого не знал Многие годы Вот Я менял это по-разному менял, Но у меня оригинальной схемы не было Вот вот, вот что я хотел вот рассказать, <coughs> вот, а еще вот в оригинальной схеме стоит два транзистора и поэтому соответственно катушка обматывается по 5 штук, по две половинки получается то есть 10 витков и посередине выходит, для базы тоже по два витка вот тонкого провода вот за счет этого как бы э, э, работает два транзистора параллельно и в этой схеме что мне понравилось э, ну как бы все как-то работает как по-настоящему и еще я чего не понимал не знал вот нужно сделать между ферритами зазор вот я этого никогда не делал поэтому всегда мои генераторы как бы пикали да делали писк вот но один недостаток в этом генераторе то что я использую транзисторы от обычных э, телевизионных строчников вот отечественные и импортные, ну, обе работают нормально, вот, блок питания э, сделал из мощного трансформатора, вот, и выпрямитель от сварочного инвертора, то есть это очень-очень-очень мощный э, блок питания сделал на 12 вольт, ну, она уже получается на 15 вольт вот, ну это то, что транзисторы греются, не проблема, я ее положу в воду и сделаю большой большой радиатор и еще буду с помощью этого кулера охлаждать. Вот, поэтому рекомендую использовать вот эту оригинальную схему. Вот, и я еще добавил вот этот дроссель такой и благодаря этому как бы энергия увеличивается в два раза ну почти два раза это по-моему изобрели китайцы у них там схема на полевых транзисторах то есть два полевых транзистора ну и я эту схему не, не делал потому что я все время работал на, на этой схеме то есть получается на, на вот такой схеме работал на одном транзисторе и на одном строчнике сейчас попробуем продемонстрировать немножко вот э, как она горит и меня очень радует вот искра которая от нее выходит и то что шума нету вот слышите Никакого шума нету вот Шума нету. Это мне очень нравится. Раньше у меня пискало, пискало. Я не понимал, почему она пискает. Ну вот. Плохо, что она греется. Вот. Ну она греется. Вот этот маленький греется. А этот большой не очень греется. Поэтому я думаю, что дело в радиаторе. Я это поменяю. Но это только дело техники. Вот. А сюда я подключу умножитель. Вот, это будет для растения, потому что я хочу подключить умножитель к растениям, чтобы от растительных иголок э, выходила энергия. Ну вот, вот есть лист, листочки вот, у растения. Вот Статическая энергия плюсовая выходит. Вот от умножителя. Статика от растение выходит и от воздуха притягивает электроны, а эти электроны через корни притягивает катионы водорода. Водород выделяю с помощью древесного угуля под, под водой и этот водород буду загружать в растения с помощью вот этого генератора. Вот именно вот для этих целей я и создаю вот этот аппарат можно конечно с помощью нее загружать в человека водород, но я так и делаю, только у меня вот э, генератор э, собран, ну как бы по схеме один транзистор, один транзистор на, на одном строчнике, поэтому она пикает, пикает, поэтому мне это очень, очень не нравится, и вот как бы делюсь я своей победой, вот. Это как бы новое сердце для нового аппарата, вот. Потом у меня есть еще вот эти, вот эти полевые транзисторы, вот такая, вот это полевые транзисторы, с помощью которых я потом, потом, потом, потом когда-нибудь уже буду делать на полевых транзисторах. Вот, возможно, э, с ними будет лучше. Ну, ну, это у меня как бы родное, все понятно. Итак, если вам понравилось, э, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем за внимание.